Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, сегодня я покажу вам, как сделать, ну, скажем так, врезное кружево в качестве отделки, например, на трусики. Такой же метод вы можете использовать при работе с любыми другими трикотажными изделиями. Например, при пошиве боди какого-то красивого можно сделать, ставку там чуть побольше. То есть выбрать такой элемент кружева, который комплементарен именно этой модели. Я покажу на трусиках. Трусики у меня сшиты из тонкой-тонкой аккуратной микрофильмы. И вот есть обрезочек, лоскуток, какой-то, да, там вот кусочек кружева, который я буду использовать для отделки. Для чего еще вот можно применить этот способ? Чем он хорош? Тем, что, например, вы не хотите, чтобы был виден шов, ну, допустим, на тех же трусиках, вот здесь они у меня без бокового шва, ну, например, у вас боковой шов, либо какой-то, может быть, вот здесь вот так вот проходить рельеф, да. Ну, допустим, ну, давайте вот так вот я, допустим, здесь был бы шов рельефный, да, и хочется вам, в, например, совместить микрофибру, а вот эта часть идет, например, с сеткой, или сеточка идет сни сверху, снизу микрофибра, и вот не хочется делать этот стык, и, и кружево не хочется полностью использовать, то есть само кружево у вас как бы не подразумевается, да, чтобы просто накрыть фестонным краем, и этот фестон а, будет в качестве отделки, то есть, совмещаете два типа материалов и не хотите, чтобы был шов. Либо работаете вот просто с одним полотном, но хочется чем-то разбавить, убавить, не делать эти швы вертикальные, горизонтальные, наклонные. Для этого как раз мы и применяем вот такой метод. Хорошо бы использовать кружево для таких вставок, врезок, которое имеет рисунок, во-первых, четкий, не размытый, то есть не гипюр, а достаточно, ну, вот у меня цветы, кружево, которое можно, ну, элементы, можно чуть-чуть подрезать вырезать да, и э, тем самым как мы потом будем накладывать на полотно э, нашивать его и вырезать изнаночку то есть ну, сейчас все покажу расскажу я думаю это достаточно просто просто тут нужно будет аккуратненько настроить э, машинку ниточки подобрать в тон и будет нам все красиво и аккуратно. Допустим, вот такой элемент у меня получился вырезной. Я именно хочу показать еще момент, когда... Кружево, например, ну, вот оно прозрачное, да? то есть, чтобы было видно потом как бы, под ним тело. То есть один цветок плотный, другой прозрачный. А элементы могут быть полностью вот такие прозрачные. Кстати, это смотрится еще лучше. Ну просто вот у меня что было, то на том я и показываю. Да? Хорошо делать вообще все эти вещи, когда трусики еще в разобранном состоянии, то есть на заготовке, например. Ну вот у меня готовые уже, да, и я хочу их вот разбавить. Ну, подкладываю либо картонку, либо вот пластик у меня есть, там, тетрадочку можно, что, что, что есть под рукой. И еще положение, положение вот этого элемента, какое меня устроит, например, сбоку, либо это может, могут быть симметричные, да, вот так вот детали, ну, я люблю вообще асимметрию, поэтому вот здесь это может быть где-то вот в области, но опять же, чтобы это было видно, красиво, это, это уже на ваше усмотрение, да, как сделать. Куда расположить цветы, ну, я хочу, чтобы они смотрели вот сюда, наверное, пусть верхний слой, ну, вот он у меня будет, верхний цветочек плотненький. Выше, а вот это вот здесь будет пониже. И прикалываем либо приметываем вот этот элемент в том положении, в котором мы его зафиксировали, например. Вот так вот сделаем. Достаточно. И теперь я достаю швейную машину. Настраиваю строчку зигзаг, такую почти, ну, как на аппликацию. Ну, смотрите, я, если, например, не очень сильно махрится кружево, вот видно, да, что здесь кордовая ниточка такая вот идет, плотненькая, то, конечно, строчку вот такую плотно-плотно не настраиваем. Растяжимые ткани, тут надо просто посмотреть на кусочки, опять же, ненужным. Берем кружево, берем кусочек микрофибры, и эту строчку отраба ну, отрабатываем. Она должна захватывать, конечно, вот этот край, насколько ну, там, ну, полтора-два миллиметра в ширину, и шаг должен быть быть не слишком плотной, чтобы не было у нас потом вот этих вот капустных листов, да. Настраиваем машину и настрачиваем по контуру вот так вот этот элемент. Итак, после того, как мы настрочили мелким зигзагом аппликацию на трусики, то есть, можно оставить ее в таком виде, но у нас же оно врезное. То есть элементы могли бы быть еще мельче. Ну, то есть то, что было. Вот какое у меня было кружево, такое я и врезала. И теперь нам нужно вот этот нижний слой просто вырезать по, по контуру, не задевая кружево, естественно. То есть только, ну, захватывая только микрофибру. Вот почему я и говорила, что когда вообще полупрозрачная, там сетка, например, да, она будет смотреться еще интереснее. То есть как бы вот... Такой эффект вот именно не аппликации, а врезки. И вот теперь по контуру с изнаночной стороны нужно срезать все-все-все вот это вот, ну, всю лишнюю микрофибру для того, чтобы... То есть здесь очень надо аккуратненько посидеть теперь вот так вот, либо ножничками, кусачками, либо... То есть вот, чтобы освободить место под вот этим кружевым. Итак, друзья, смотрите, что у нас получилось. Я специально надела трусики на манекен. Вот просто принцип, да, если у нас прозрачная полностью аппликация, то вот, допустим, тело, его вот будет видно, будет все просматриваться, да. Ну, у меня здесь два элемента, и плотный, и не очень плотный. Сюда не смотрим, потому что все-таки это, ну, манекен, и не очень удобно здесь все собирается. То есть вот, как бы, такой элемент можно применять, избегая каких-то именно швов прямых, которых, ну, которые смотрятся грубо на бельевых таких вот на бельевом ассортименте поэтому мы можем э, соединить два вида материала какого-то при помощи вот э, таких врезанных аппликаций. естественно работать можно как с эластичными полотнами так например и с каким-то бельевым шелком при пошиве например комбинации либо шортиков пользуйтесь работайте присылайте свои варианты пишите в комментариях пожелания по следующим урокам и я бы учитывая их вот записывать новые видео а с вами была ольга Дьяченко и канал ближе к телу до встречи на следующем в